Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами Веном. Мы продолжаем прохождение StarCraft Remastered Брудвар за тиранов. Руины Тарсониса. Флагманом ЗД Александр, низкая орбита Тарсониса, бывшей главной планеты. Итак, я так и не понял, чей. Доки Доминиона уничтожены. А генерал Дюк, похоже, вывел свои силы из этого квадранта. Значительная часть уцелевших защитников Дайлара присоединилась к нашему флоту. И теперь мы готовы перейти к следующему этапу вторжения. С нами только что связался исследовательский отдел. Ученые утверждают, что обнаружили на планете Тарсонис какое-то секретное оружие. Оно называется пси и, по их словам, как-то связано с зергами. Адмирал, в ходе вторжения зергов в колонии ученые конфедерации создали несколько портативных устройств, получивших название Пси-излучатели. Они издавали особые сигналы, привлекавшие зергов. Ходили слухи, что был также создан излучатель другого рода, который мог нарушать связь между зергами. Но император Менгск так и не смог заполучить его. Судя по всему, этот пси-аннулятор и есть то самое устройство, которое он искал. С вашего позволения, адмирал, я предлагаю уничтожить его как можно скорее. Если аннулятор окажется в руках Доминиона, у нас будут серьезные проблемы. Разумное предложение, лейтенант. Я склонен поддержать его. Но, адмирал, это устройство может помочь нам разгромить зергов. Клуб отказываться от такого подарка. Вы же не сомневаетесь в мощи собственного флота, вице-адмирал? Силы директората вполне способны сокрушить зергов и без пси анулятора Знаете что, лейтенант? Я уже по горло сыт вашими... Разговор окончен, Алексей. Не забывай, наша истинная цель поработить сверхразум. Мы не можем допустить, чтобы к Менску попало устройство с такими возможностями. Все аннулятор должен быть уничтожен. Лод, вот. Курс на Тарсонис. Опять-таки тут небольшой, как сказать, то ли неправильно переведено, то ли почему. Говорит у нас э, наш, так сказать, генерал, адмирал, что типа... Если пси-аннулятор попадет к Менгску, это даст ему огромные возможности. Но подождите, а где сейчас находится псианулятор? У кого? Он находится у Менгска. Просто он сейчас находится вот на этом Тарсонисе и типа изучается, видимо. Но до этого уже применял Менгск, как вы помните, один... единожды во время своего завоевания Тиранской Федерации. Ладно, в общем-то, будем это думать, что... Он ошибся немножко, и давайте сейчас захватим этот псианнулятор, точнее уничтожим Прием, его. Лейтенант Дюран, раз уж вас так беспокоит этот псианнулятор, я поручаю вам лично отыскать и захватить его. Мы приступим к его уничтожению, как только зачистим зону. Что Кэт? Так, ну давайте начинаем развивать нашу армию. Так, у нас, у нас имеется уже какая-то. Какая-то база, какая-то армия, но это еще, конечно, недостаточно. Сканеры показывают значительное присутствие зергов во всех направлениях. Похоже, разведданные оказались точными. Хущи! Если мы сосредоточимся на уничтожении всех ульев в этой местности, то сможем нейтрализовать зергов без особого труда. Ну, естественно. <смех> Уничтожьте Улизеров, зергов, чтобы разогнать их стая. Придите двера дверя на пси после уничтожения улей в зерге. Короче, понятно. Там, я смотрю, очень хорошая армия у них сидят. Поэтому нам надо создать нормальную такую защиту для отбития атак врага. Сейчас мы этим и займемся. Так, слушайте, мне нужно... Мне нужна защита. Плюс мне надо бункер установить. Вот здесь где-нибудь. Потому что могут они сейчас со всех сторон налетать на нас. Эти чертовы зерги. Готов, кэп. Да, кэп. Пошла жара, короче. Развиваем что дальше. Что так, давайте весь пен быстрее мне добывайте, а то весь пена очень готов, мало. Кэп. Поставь мне сюда хранилище. Вот что я требую от тебя. Так, морпехи нужны еще. Давайте-ка морпехов уже создавать. Так, так, так, где он? Вот, КСМ. Академию уста... установим еще дополнительно здесь. А не знаю, сколько у нас уровней будет доступно... Так, слушайте, а там можно еще одну базу занять было бы. Не знаю, сколько уровней мне доступно улучшений. Недостаточно минералов. Но это нужно все равно использовать. Мне нужно построить старпорт. Для старпорта нужно сначала минерал. построить завод. Стройте, значит, завод скорее. Нет, пока не будем больше минерал тратить. Слушайте, у меня же есть дюран. Самир, давай-ка проглядишь что там у нас есть? Какие есть войска наверху? И что тут вообще такое? А тут, похоже, ничего интересного. Тут мы не видим никаких ни минералов, ни кристаллов, ничего. Только вражеские войска, которые установлены с той стороны. Причем, я хочу признать, очень большие войска. Так, чиника давай-ка, товарищ. Так, увеличиваем дальность стрельбы. Плюс, наконец, ставим старпорт. Мне он очень срочно нужен. Потому что добыча дополнительных минералов мне сейчас реально не помешала бы. Плюс безопасная база, по сути. Потому что, с другой стороны, просто атаковать будет невозможно. А, слушайте, я тут могу пройти вот так вот, да? Эй, Давайте ка так и поступим. Готов к а, слушайте, там у меня же бункер еще один есть. Вызывали? Эй, вы, куда пошли-то? Давайте сюда. Эй, Давайте сюда. Занимаем эту базу скорее. Я думал, надо перелетать по-любому, Показалось, что в границу упирается. А нет, нифига. База да, зерги очень хорошо нападают, я смотрю. Так, поставим, давайте-ка еще турель здесь. Уже пути. Ну и все, можно отсюда убег убегать. Эй, давайте уходим. А, тут имеется несколько уровней, понятно. Недостаточно минералов. Так, минералов у нас маловато. Значит, не будем больше пока минералы. что минералы тратить. Недостаточно минералов. Да, станцию слежения, кстати, установить. Тут у нас есть в рейты научное судно еще имеется. А лаборатории вот можно будет потом превратить это. Ну, Но нет, батл крузеров тут у нас все равно не будет. Так что нет смысла в никакого. Так, идите там, установите мне. Плюс надо бы сюда если пару КСМ послать. Ну, одними миражами мы тут не победим. Это понятно. Тут, скорее всего, лучше всего била терана пойти. На пару с осадными танками и прочим такими прелестями. Тиранскими. Так, у нас появилась наконец база. Добывайте. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так, Эм. Надо поставить еще турель. Недостаточно минералов. Вот здесь установите турельки. Что прикажете, Кэм? Не, давай-ка ты -то добывай тоже. Танк на марше. Кэм готов. Ухаживай цель. Угу. Недостаточно минералов. Так, еще одну трех. Все минералы добывать. Просканируем, что тут у нас. Угу. Тут у них возвышенная позиция выходит. И взобраться в данное месте невозможно. Так, а далее, куда он вот тут путь ведет? Тоже интересное место он куда-то ведет, поэтому, наверное, придется нам высаживаться. Перелетать и высаживаться. А то придется очень далеко нам идти, идти, идти где-то здесь по каналу. Я не думаю, что это правильно. Надо именно перелететь, вот здесь высадиться и начать нападать. Куда двигать? Так, ага, появились еще и КСМки. Ну, давайте еще. А, ну, заводов пока, я думаю, достаточно. Световая гранаты Восстановление, восстановление А, ну, помню, да, Световой гранаты можно было бы В принципе сделать Укажи цель! Слышу вас хорошо Танк на марше. Мне нужен тут хотя бы один рабочий еще так, угу, давайте на весь пену еще одного кинем Лаборатория нужна для улучшения а -а -а. Вот для чего нужна лаборатория здесь Давайте установим все-таки лабораторию, окей, А, я так и не стал развивать бен. Я думаю, в чем проблема, где у меня мое улучшение. А я его просто даже не установил еще. Десантный корабль. Плюс мне надо, кстати, построить да, а, а, а, хранилище, потому что без хранилища я тут не проживу долго. Давайте-ка еще одну станцию слежения на всякий пожар. Готов к Исследование завершено. Да, Кэм. Куда Нет, это не то исследование, которое мне нужно. Дополнительные хранилища. Ну, блин, тут сгорело всё-таки. Отлично. <звучит> импах тоже развиваем Вышла хорошо да в так давайте глянем состав войск у них там на базе Ой, целая куча муталисков Муталиски, муталиски, мутолиски и никого более Ох, да тут еще, я смотрю, зарыто много всяких войск Блин, а вот это я не ожидал Дерьмо собачье Сразу минус все гриды на танке, это плохо хаос начался Вызывали? сукины дети что... сухо все-таки добил иска, а это куда поехали вообще мо вы куда еще за дауна Пускай так постреляет. Так, минус все грейды мне сделали, да они? Суки саны, а? Короче, идите туда пока пешочком. Надо новых рабочих. Тут надо тоже много новых рабочих. Ну, кстати, враг вообще не контролит то, что по нему веду агония танком. Забил вообще на свою базу, в принципе. Где-нибудь здесь установите бункер что ли. И даже там не один надо, а два хотя бы бункера. Давайте сюда. Готов к Улучшение завершено. Даемое. Не могу найти цифру, букву. Да какая там буква-то? Надо грейды. Надо грейды срочно. А, так, там кто-то нападал, я видел. Ага, побежали, ребятишки. Готов к работе. Давайте добывайте мне уже наконец. Куда двигать? Вызывали? Слышу вас хорошо. Где-нибудь здесь поставь. Блин. Скорее чините. Чини скорее, боже мой. Кто успевает. Так. Раз, так. Так, так, так. Турельку установить, помню. Плюс мне надо десантные корабли. Надо много десантных кораблей. Ну, хотя, три штуки хватит. Так, Готов к Что Приказ так еще давайте одно хранилище. хранилище. И здесь еще одно хранилище. ученика Ну, все. Теперь базу я укрепил как можно вообще лучше так -с. Гридов бы сейчас сюда дождаться, конечно. Без гридов высаживаться не очень охот. Наверное, вынуждена я буду это все равно Прием. делать без гридов. Да, кэп. С радостью, кэп. Прием, штаб. Давайте пирать? сюда. Все войска. Блин, вовремя затеял. You're loving your path! найти еще один бункер. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Продолжаем улучшать. Еще следующий уровень. Давайте подъезжайте сюда. Давайте, готовьтесь. Укажите По улю, видите огонь. Слушаю. Держитесь, Я сейчас тягнёшь. Куда двигать? Слышу вас хорошо. Укажите цель! Но она Куда лететь? Уже в пути? Бегом. Укажи, цель! Но, как я и предполагал Эти стаи не могут действовать слаженно Без главных ульев Все что ли? Типа он умер? Ха о, о. Тогда можно вообще по идее вот с этого хайграунда Обстреливать их улей Так, а это уже опасно Нет, минус Минус слоны и все, минус база Короче, продолжайте нападение А, блин, тут уже все занято. Летите сюда выстрел. и высаживайтесь вот в этом месте. С радостью, Укажи цель. Куда Поза, Укажи цель. Так опасно. Как бы по улице. Куда двигать? выводить из строя, самое главное. Улучшение. Все. Минус ули, минус армия. Давайте идите вперед. Пока разбивайте оставшиеся здесь здания, войска. Так, минус еще один. Осталось всего два. Ja так, там я что-то видел какого-то фиолетового. А, ну этот, которого я уже убил, да. Так, мы не сможем вниз, да, сойти из своих только если перелететь опять. Понятно. Так, давай-ка сюда. Мы тут добивайте все нафиг. Так танки смогут пройти куда-нибудь. Опа, опа, опа, опа. Нормально они так прошли тут два встретили танчилы. Они пошли наверх. Так бегите, парни. Вперед, вперед, вперед. Так, какая-то улица тут у нас. Есть кристаллы тут, минералы. Ну, кстати, тут минералы и тут есть, и там есть, так что я не знаю. Смысл их добывать еще? Да, так, я чувака заблочил, да? да? Все, он уже не выберется оттуда, понятно. Что Станите Здесь еще где-нибудь эти свои хранилища. Что приказа, кэп? Так, нам нужно КСМ. Завершено. Нам так, нужен там кэп. КСМ. сюда еще да, да что-то я не понял отсюда выбраться не может ли? где этот рабочий -то. а вот он Кто на так смотрите ка там еще здание но мы туда прям высадиться не сможем конечно придется прибираться Двигаюсь. сквозь вот этот весь сквозь их всю базу На хайграунд сможешь забраться? Нет, ну жаль. Так, карта подготовка пока проводите. Все, всех уничтожили. Угу, тут еще мы видим всякую ерунду. Опа, а там у них есть кое-что поинтереснее. Там у них есть страж Опишите характер недомогания. Есть. Блин Ой-ой-ой, там что-то их прям дофига Начало высаживаться Где есть. Так, блин, еще один страж все прямо в сердце к ним в рой заезжайте и огонь бегите бегите туда давайте-давайте-давайте все сюды Все. минус враги так продвигаемся дальше вперед остался всего лишь один зерк добивать все его здания Ой -ой -ой -ой. так погнали сюда беги-беги-беги танчик Так, нас высыхают. тут хорошо раскигарили. Да не вопрос! Покатили! Готовы оказать помощь? Куда двигать? <зылатый> Оу, уже есть там. отступай <laughs> С одним хп Погоди. Давайте подходите Катому, Валентиника. Немедленно! двоим давайте-ка еще больше морпехов. Приказа, Кэп. Где Эй, я в деле. Приказа, Кэп. Так, не надо по нему стрелять. Командир, Куда так, давайте закидываем людей. Все вперед Мочи козлов Ваши Давайте все в атаку Давайте поближе познакомимся с Ихули. Так, Дюран, ты где там? Что тебе нужно? Выполняю. Это что мне нужно? Это тебе вот нужно, все их излучатели. Давай-ка иди в атаку. Я на всякий случай возьмет, вдруг там будут какие-то войска. И Иди забирай свой пси-излучатель. Выполняю. Капитан, мы нашли пси-аннулятор. Прикажите его забрать. Пси-аннулятор. Лейтенант Дюран, ваша операция завершена. Мы демонтируем пси по приказу адмирала Сукова. Ха-ха. Как скажете, он ваш. Капитан, я возвращаюсь на Александра. Нормально. То есть, Алексей Стуков, вопреки, так сказать, вышестоящему командованию адмиралу, он решил забрать все аннулятор Вот это да. Вот это дерзость. Но, в общем-то, задание было тоже не очень сложным на самом-то деле. Вначале, конечно, меня жестко так потрепали, атаковав несколько раз неожиданно. Но потом, когда я начал уничтожать Улья... Вражеские орды, конечно, ослабли, и я стал гораздо легче себя чувствовать. В общем-то, надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!